Всем привет! И с вами сегодня Вита Лобня. И мы продолжаем наш проект «Лобнинский кролик». Не так давно я выкладывала видео о том, как мы вывели породу новозеландские черные, НЗЧ. Сейчас вот наши кролики уже подрастают, наши НЗЧ. У них началась линька. В самом начале я говорила, что они были немножко корочневатого оттенка, сейчас уже видно, что мордочка становится черненькой. Вот можно камеру поближе видно. Мордочка становится черненькой, и вот здесь вот осталось немножко еще не пролиняло коричневый оттенок Наши кролики чернее. Но как вы видите, кое где появляются такие ну как седина, появляется седина, прожилки на шерсти. Поэтому, когда линька закончится, посмотрим, какого же окраса они все-таки у нас получатся. Ну вот. Пока что такие наши дела в выведении породы НЗЧ. Кто-нибудь уже пытался вывести, может быть, также эту породу самостоятельно? Напишите, пожалуйста, в комментариях о ваших успехах, получилось или нет. Что у вас получилось с окрасом? Пожалуйста, по поводу закрепления линии. После закрепления линии сохранился ли окрас? И действительно получилось ли у вас сохранить вот этот черный окрас? Или же стали пробиваться сединки и осталось коричневый отлик. Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Вита Лобня. Ставим лайки и подписываемся на канал. Пока-пока!